Меня волнует такой вопрос, это касается того, что есть современные вызовы православия, Владыка об этом сказали, это и трансгендерные все аспекты, гомосексуализма. есть и другие вызовы, там аборты, Сейчас цифровая валюта, все, что связано с антихристовыми законами, Современные православные христиане как должны бороться? Поскольку у нас сейчас практически, как я вижу, есть трудности с этим определенные. Просто как будто бы православных христиан сейчас не то, что не слышат, а просто не хотят слышать. И так же, как некоторые владыки, а их очень малое количество. Есть какое-то одно из пророчеств, где говорится о том, что с небе звезды будут падать, вот эти на, на небе, да, звезды, это вот как-то один, есть расшифровка, что это епископы, которых уже практически не будет. Вот как оценивать вот эту ситуацию, апостасии, которая сейчас происходит? Как быть современным христианом? С нехта, даже ночью на беззвездном небе попытайся найти хотя бы одну звезду, и ее будет достаточно. Одна звезда привела волхвов к новорожденному Христу. Более того, святой Иоанн Златоуст, великий знаток Евангелия, говорит, что Вифлеемская звезда не была небесным светилом с точки зрения астрономии, но это был Архангел Богородицы, Архангел Гавриил, звездный ангел. Так вот, сколько бы звезд не упало, Христос – это тот, в чьих руках история. Поэтому я говорю, что страх не должен быть оправданием для православных. Если человек действительно православный в своей вере, хотя православие не раз проходило испытания, но так как православие – это правда Отца и Сына Святого Духа, эта правда не может исчезнуть. Хотя бы один епископ всегда будет. Всегда будут епископы, которые будут поддерживать правду. Когда я стал диаконом, мне было 25-26 лет. Я поехал навестить моего Геронду святого Якова Цаликиса в Грецию. Я спросил его, Геронда, я стал дьяконом, но, может, мне не стоило им становиться? Может, мне стоило остаться простым монахом? Почему?» – спросил он меня. Ему не понравился мой вопрос. Я сказал ему, что у меня есть одна телесная проблема – Мои руки немного трясутся. Эта проблема была по линии моей мамы, и она перешла и ко мне. Как я буду такой рукой причищать людей? Я боюсь. Он засмеялся, затем сказал мне, «Совсем немного ты пробудешь священником, очень молодым тебя сделают епископом. Ты должен стать епископом, и у тебя будут дьяконы, и всю твою жизнь они будут причащать народ. От тебя другого хочет Господь. Я стану епископом?» «Да», – ответил он мне, – «станешь там, где ты родился. И действительно здесь, чуть ниже, та деревня, где я родился». Он сказал мне, что мне нужно говорить, говорить всегда и никого не бояться. А я спросил его, «Ну что же мне говорить людям? У меня нет что-то моего, чтобы им сказать». А он сказал мне, «Не нужно говорить твое». Тебе нужно говорить то, что ты видел и слышал от своей святой матери, от твоего хорошего отца Николы, от твоей доброй бабушки Мирафоры, то, что тебе сказал святой Порфирий, великий святогорец Геронта Паисий, и что ты слышал от меня грешного. Ты видел прокаженных там, где жил святой Евмений, ученик святого Никифора Прокаженного. Это люди должны слышать от тебя. Не академические теории, а жизненный опыт, полученный от Бога. Но я кое-что тебя попрошу, сказал он мне, так как ты станешь молодым епископом, вначале не говори много, а много начни говорить после 50. Вот так я и ждал, когда мне исполнится 50 лет. Мне исполнилось 50 в 2012 году. И если ты посмотришь, все мои беседы начинаются после 2015 года. После я отправился к святому Порфирию. Он сказал мне то же самое, но добавил. Голос твой будут слышать от Канады до Австралии, от России до Южной Африки. И Я тогда подумал, как такое может быть, а он сказал мне, помогут технологии. Я говорю этот пример, связанный со мной, потому как для сегодняшнего поколения, для современных людей, у которых есть уже семьи, или вы собираетесь их создавать, так вот, когда ваши маленькие дети окажутся среди всего плохого, что я описал и того, что еще грядет. Так вот, постарайтесь найти голоса, в которых есть правды святых отцов и матерей. И современные технологии могут помочь в этом очень сильно. То, что вы делаете через ваш сайт, и мы через мои беседы и встречи. Более того, у России есть очень большие возможности. Большие технологические возможности. Сила ее – это православие. А не только оружие Путина, хотя это тоже нужно. Не будем уменьшать его значимость. Но оружие нужно для защиты. Но наша цель – чтобы было услышано православие святых отцов и матерей. Людям сегодня нужно катехизис, нужно учение, нужно исцеление души и тела. Люди сейчас не знают, чем им питаться. Церковь же даже в этом нас направляет. Она говорит о посте, о спокойствии. К примеру, многие диетологи утверждают, что самая лучшая диета это средиземноморская. Но если вы их спросите, ну, средиземноморье от Гибралтара и до Сирии, какая диета? И они ответят та диета, которая придерживается православные монахи. Сейчас много преподавателей, которые занимаются музыкальной гармонией. Они занимаются так называемой музыкальной терапией. И они говорят, что самая лучшая музыка на свете, которая исцеляет. Даже если послушать ее маленький отрывок, это изантийская музыка. Для чего я говорю все это? Потому как у нас есть опыт хорошей нормальной жизни, здоровой духовной телесной жизни. Можем ли мы найти людей, преподающих в православных школах, то, о чем мы сейчас говорили? Православная диета, гимнастика – Упражнения, информатика, языки. А самое главное, я говорю, это не потому, что я грек, но мы все должны, а самое главное, сами греки, древнегреческий. Древнегреческий – это язык философии, богословия, науки и гимнологии. Единственный язык в мире – язык науки, богословия, гимнологии, то есть музыки. Мы, наконец, должны понять, что православные не должны капризничать. Достоевский это понял еще 200 лет тому назад. Он сказал, я ходил на огромное кладбище, где был убит Бог. Несколько лет тому назад, 10 лет назад, меня пригласили, и я отправился в Москву. Там проходил фестиваль православной культуры, организатором которого был отец Киприан. Он иромонах, архимандрит, который был во главе программ при русском патриархе. Меня тогда пригласили, и я поехал. И этот фестиваль тогда организовывала госпожа Медведева, Светлана Медведева. Я помню, что она тогда сказала. Эта госпожа, она сказала, что все православные должны объединиться и взаимодействовать вместе. Нам следует создавать совместно фильмы, документальные фильмы радиостанции, тогда интернет еще был в самом начале, чтобы дать нашим детям православную качественную пищу для размышления, потому что сейчас наши дети и внуки питаются европейским и американским мусором. Только люди, которые ведают православие и живут им, могут такое создать.